Всем привет, вы на канале Мейзер и это вновь новости из мира железа. Я думал какой контент снять на канал, но идеи нет, времени тоже, да и самих новостей интересных нет вовсе, поэтому видео на канале теперь будут выходить чаще, но они будут очень короткими. Также напоминаю, что больше новостей по играм и не только можно найти у меня в группе ВКонтакте. Спама там нет, просто новости про игры и всякие железки. В общем, информации много и она довольно-таки интересная. Подписывайтесь и время от времени заходите, читайте. Ну а теперь вернемся к самим новостям. Начнем с приятного и в то же время не очень. Nvidia представит GeForce RTX 3080i 18 мая. Новые данные ничуть не расходятся с предыдущей утечкой, в которой говорил о старте продаж новинки 26 мая. Действительно, дата анонса и старта продаж разделит 8 дней, а за день до старта продаж 25 мая будет снят запрет с публикации обзоров. Тогда-то мы и узнаем, на что реально способна 3080 Ti в играх и в майнинге. По поводу последнего, ранняя версия модели, не имевшая аппаратной защиты от майнинга, после небольшой настройки выдавала 120 мегакэш в секунду, но в финальном варианте производительность 3D-карты при добыче криптовалюты будет уменьшаться вдвое. То есть обычно 3070 для майнеров будет даже выгоднее. Вкратце напомню характеристики модели 3080 Ti. Вы видите их на экране. Также ожидается, что рекомендованная стоимость новинки составит примерно 1200 долларов. Ввиду дефицита видеокарт в розницу она, конечно же, будет дороже. Но защита от майинга делает новинку непривлекательной для добычков криптовалют. И, значит, есть надежда на то, что цена не повысится сильно. Хотя бы не в два раза. И примерно через месяц после анонса 38 Ti должна состояться официальная RTX 3070 Ti, тоже аппаратная защита от майнинга. А вот RTX 3060, которая по идее должна была получить защиту от майнинга первой, обретет таковую только в конце мая. И это в лучшем случае. Следующая новость коснется процессоров Ryzen и старых плат на чипсете 300 серии. Процессоры AMD Ryzen 5000 теперь работают с материнскими платами ASROC на чипсете X370, на очереди совместимость с моделями на чипсетах B350 и A320. Процессоры AMD Ryzen 5000 официально совместимы с материнскими платами на чипсетах серии 500 и 400, во втором случае не со всеми моделями, но это не значит, что поддержка актуальной линейки CPU AMD не может появиться в системных платах построенных на на более возрастных чипсетах. Как например пишет источник Hardware Times, Ryzen 5000 уже работают на шести материнских платах ASROC на чипсете X370. Также энтузиасты ведут разработку аналогичной BIOS для моделей на чипсетах B350 и A320. За счет новой бета-версии BIOS Ryzen 5000 теперь поддерживаются следующими системными платами ASRock. Сама работоспособность проверена и нареканий не вызывает. Самотестирование поста завершается корректно, система загружается, впрочем, какие-то ошибки могут возникать. все таки BIOS имеет статус бета. Еще одна новость про AMD, но на сей раз про новые процессоры. В сети появились подробности о перспективных процессорах AMD Strix Point, которые будут представлены в рознице с семейством Ryzen 8000. Как сообщается, особенностью Strix Point станет принцип Big Little – Впервые появившийся в однокристальных системах на архитектуре ARM, впоследствии принятые на вооружение Intel. В частности, Big Little применяется в CPU Intel Older Lake, а ниже Intel Core 12, официально дебютирующие осенью. Как пишет источник видеокардс, Ryzen 8000 поступят в продажу в 2024 году. Одна из моделей имеет 8 больших ядер на архитектуре Zen 5 и 4 энергоэффективных малых. Разумеется, будут и другие варианты конфигураций. К моменту выпуска Ryzen 8000 будут конкурировать с CPU Intel Meteor Lake или их преемниками. Пока эта информация расценивается как слух, однако в переходе AMD на принцип отлично рекомендовавшийся себя в смартфонах платформах и уже принты на вооружении Intel нет ничего невероятного. Ожидается, что Ryzen 8000 будут производиться по нормам технологического процесса 3 нанометра, в поддержке памяти DDR5 и интерфейса PCIe Express 5 этими CPU можно и не сомневаться. Ну и раз упомянули Intel, то давайте разберемся с их новыми мобильными процессорами. Слух о том, что Intel готовит процессоры Tiger Lake Refresh, подтвердились официально. Эти CPU помянуты в дорожной карте компании на текущий год. Они предназначены для тонких и легких ноутбуков и по сути выступают с заменой нынешним Tiger Lake U. Хотя выпуск Tiger Lake R вовсе не значит автоматическое снятие с производства Tiger Lake U. Вполне вероятно, что какое-то время эти CPU будут отгружаться сборочком портативных компьютеров одновременно. Так как речь идет лишь о слегка освеженной линейке процессоров, то никаких особых новшеств ждать не приходится, вероятно лишь немного подрастут частоты. Пока известно о двух представителях Tiger Lake R, Core i7-1195G7 и Core i7-1155G7. Но в серии наверняка будет больше моделей, потому как в нынешней серии Tiger Lake UP3 с tdp 12.28 Вт их 6. Интересно, что уже ходят слухи о процессорах Tiger Lake H35 Refresh. В сети засветился Core i7-11390H, но эта линейка пока официально не подтверждена. Ну и последняя новость на сегодня у нас коснется Windows 10. Самые свежие Windows 10 захватили 80% ПК в мире. Майское и октябрьское обновление Windows 10 получили по 40%. Компания Adduplex опубликовала результаты свежего исследования распространенности различных версий операционной системы Windows 10. По состоянию на конец апреля, самое свежее крупное обновление Windows 10, октябрьский апдейт под маркировкой 20H2, находится в шаге от прорыва на лидерскую позицию. Эта версия OS набрала долю 40%, что представляет собой солидный рост 29% в марте. Тем не менее, на первом месте пока находится майское обновление прошлого года Windows 10 и 2004 с долей 46%. Третье место принадлежит осеннему обновлению 2019 года Windows 10 1909, который сейчас занимает долю в 11%. Эта версия ОС стремительно теряет долю, ее поддержка прекратится совсем скоро, 11 мая 2021 года. Microsoft уже предупреждает пользователей об этом и рекомендует переходить на более свежие версии ОС. На четвертом, пятом и шестом месте находятся версии 1903, 1803 и 1809, все они уже не поддерживаются Microsoft. На этом у меня новости закончились, пишите комментарии, успели ли вы обновить свое железо и что думаете по поводу новых процессоров от компаний. Вы были на канале Мейзер, увидимся!